Следующая вещь, ребятушки, внешний вид. Если вы посмотрите на меня, то вы увидите перед собой типичного школьника в непонятной э, какой-то одежде с детскими, так сказать, картинками. Э, это забавный вариант внешнего вида, но сейчас мы поговорим подробнее даже с примерами о правильном внешнем виде для блогера. Итак, внешний вид, естественно, должен соответствовать вашему контенту. То есть, например, сидящий в нашей конференции Канаден снимает серьезный контент. Поэтому выглядит он серьезно, даже иногда через чушь серьезно, о чем я ему все время говорю. Uh, у меня немножко другое позиционирование, я такой типа веселый чувак, uh, веселый блогер, какой-то такой харизматичный uh, парень, поэтому у меня другое позиционирование. Толстенько, Ха -ха, пишет Алексей. Не нужно забывать, я думаю, что для многих из вас это очевидно, что если вы снимаете взрослый бизнесовый контент, то, наверное, вам нужно выглядеть более-менее солидно. Если вы снимаете блок там про жизнь деревни, наверное, вы должны быть каким-то парнем там в рваной майке. Хотел бы спросить у вас, знаете ли вы этого парня слева? Я думаю, что мало кто его знает, но тем не менее довольно интересный блогер. Видишь, да, говорят, знаком. Я реклама, да, угадали. И хотел вам насчет внешнего вида закинуть такую тему, дело в том, что я раньше тоже не пользовался вебкой, тоже не полил свое лицо, но хотел бы просто вот вам сейчас для сравнения дать вот такую штуку, смотрите. Я взял скриншот из игры Майнкрафт с Яриком, да, то есть Ярик снимает вот так вот свою вебку, свою мордочку, и с другой стороны справа от вас скриншот, где вебки нет. Вот на ваш взгляд, где интереснее, где вебка есть или где вебки нет? Ну да, почти все говорят, что когда вебка, и когда вебка есть, где есть. Я вам даже объясню почему. Дело в том, что мы проводили небольшое исследование, совсем небольшое, э, заходили на Twitch и смотрели, какие трансляции набирают больше всего зрителей. Почти всегда в топе трансляции с вебкой. Очень редкие примеры трансляции набирают без вебки. Потому что когда у вас есть дополнительный экран, вам интереснее. Даже вот сейчас э, картинка статична, и вы видите просто вот, ну, этот слайд, он завис. Но некоторые смотрят на мою морду. Поставьте семерку, кто смотрел в этот момент на мою морду, когда я это говорил. Это дает вам дополнительные экраны. я считаю, что этим нужно пользоваться. Я уже рассказывал о том, что мы, правда, еще хитро монетизировали мою анонимность, но это очень прикольно, согласитесь. То есть вы можете... Чем прикольно вот эта комната, в которой мы сидим, да, с вами? Вы можете писать в чат, читать чат, то есть это дает вам интерактив. Вы видите мою морду на вебке и э, видите слайды. То есть если я сейчас включу вебку, то, согласитесь, внешний вид, ну, происходящего будет намного хуже. Давайте попробуем. Согласитесь, стало намного скучней. Картинка стала совсем статичной. Поэтому я считаю, если у вас есть возможность. Да, Евгений правильно говорит, что Запад уже давно снимает с вебкой. Если у вас есть возможность, ребят, снимайте с вебкой. Более того, открою вам страшную тайну. Вебка позволяет вам использовать разные фишки. Вот, например, у меня сзади, как вы видите, стоит кнопка YouTube и стоит пандочка. То есть это позволяет аудитории за вас зацепиться. Есть такое, такая наука, ну, не наука, есть как бы комплекс таких скажем так, знаний, которые называются нетворкинг. Кто знает, что такое нетворкинг? Да, про якорь пишет. В общем, грубо говоря, нетворкинг это, наверное, набор знаний, да, о том, как заводить новые знакомства. Одна из фишек нетворкера, человека, который хочет много знакомиться с людьми, это, когда ты одет таким образом, или что-то на тебе есть, к чему можно привязаться. Вот, например, давайте там... Посмотрим на меня в данный момент, да? У меня, как я уже рассказывал, очки со специальными линзами, и вы видите, что они желтые. И в комментариях про это часто спрашивают. У меня на заднем плане кнопка и панда. Про это тоже можно спросить. У меня белые наушники, поставьте плюсик, у кого белые наушники, да? У меня там а, футболка с Adventure Time, и люди тоже, ой, типа Adventure Time. То есть некоторые люди видят во мне похожего на себя человека, потому что у них тоже белые наушники, или у них тоже футболка с Adventure Time, или они просто любят этот мультик. Согласитесь, это намного сильнее, чем если я опять выключу вебку и мир погрузится в полную темноту. То есть, на мой взгляд, я просто могу сказать вот по Ярику Лапе, да, чисто внешне он мне не очень приятен. Я думаю, что есть люди, которым я не очень приятен из э, сидящих. Но в целом э, люди любят смотреть на другого человека. То есть, ну, это нормально смотреть на человека, который что-то рассказывает. Я считаю, что вебка это очень сильная фишка, которой многие почему-то не пользуются. Более того, если вы смотрите интервью на YouTube, то опять же, с вебкой ну, намного бодрее, чем просто пустой экран. Так что я вот вам такую мысль закинул, рекомендую насчет вебки подумать. Более того, многие из вас, ну там три человека, по крайней мере из чата, да, написали, что это Ярик Лапа. То есть, если сейчас вот этому парню справа, у которого нет вебки, удалят канал, что с ним произойдет? Вполне возможно, что его никто и не узнает. То есть, ну что-то какой-то парень, да, был? И все. А если удалят канал Ярика Лапы, то он медийный человек. То есть его худо-бедно кто-то узнает. Он, заведя новый канал, конечно, он не быстро восстановит себе аудиторию и не восстановит ее полностью. Но у него больше шансов а, получить аудиторию быстрее. Потому что это медийность. Медийность это очень важно. Если вы замечали, то мы часто готовы купить что-то у популярных людей. Это сильно используется в телевизоре. В телевизоре очень много рекламы, там, где какие-то звезды рекламируют там, золотые браслеты там, или еще что-нибудь. Просто потому что, ну, к людям, к таким есть доверие. Я сегодня смотрел телевизор, там Елена Летучая, которая ревизора, рекламировала какую-то хрень. Но это Елена Летучая, я обратил внимание. Если бы была просто женщина, я бы не обратил. Владимир пишет прям про меня. Вебка будет мотивировать чаще плиться и мыть голову. Так что, ребят, я вам очень рекомендую использовать вебку, серьезно. Если у вас нормальный авторский контент, авторский канал.